Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я, и сегодня мы поговорим о ножевом бою. 28 марта был в Казани по приглашению ребят из школы КМБ. Провел тренировку, и парни оформили видеоролик на память, вы его сейчас наблюдаете. Съемка носила скорее художественный характер, полной хронологии от и до все два часа мы не вели, поэтому чтобы сторонний зритель мог понять, о чём именно там вообще происходило, я это дело прокомментирую поверх оригинального монтажа от организаторов. Выездные тренировки я строю по следующему принципу. Знакомимся с бойцами мы непосредственно в спарринге, без всяких поддавков и уже по результатам этих поединков. На месте определяемся, что ребятам интересно послушать и что лучше отработать. Просто, ну, согласитесь, нелепо было бы на семинаре приглашенного инструктора слушать про стойкую и базовую комбинацию ударов, когда ты пару как лет занимаешься ножевым боем и только что несколько раз этого приглашенного инструктора зарезал. Опытным ребятам лучше не китать приколюха о том, как разбавить рутину рядовой тренировки, да попизиться вдовы. Новичкам понятно, побольше теории и отработки, это само собой. В Казани ребята потянулись в основном опытные, поэтому после обмена приветственными пиздюлями я предложил, а ребята согласились, поставить навык блокирования атак соперника невооруженной рукой. Да, сложно сказал, на самом деле то самое всем известное упражнение Flow у китайской спецстанции подводной лодки, которая буквально за полчаса отработки включает левую руку на блок, а само по себе является лучшим из возможных решений органичной симуляции клинчевого схода. И прежде чем просвещенный зритель начнет подмечать огрехи в технике ребят на видеоряде. Обращаю внимание, что тренировка – это не рафинированное позирование ради красивой картинки. Парни, естественно, ошибались, что-то у них не получалось, на то она и тренировка. Постановка любого навыка в группе всегда происходит медленнее и с большим процентом брака, ну, если судить с моей точки зрения со стороны инструктора. Ну, оно и понятно, пока за одной парой присматриваешь, что-то им объясняешь за спиной, люди несколько раз успевают закрепить ошибку. Во многом поэтому. Новичкам, прежде чем влиться в коллектив опытных бойцов, я сейчас предлагаю комплекс индивидуальных тренировок с Лазунадгос. По теме занятий нажимаем боем в Москве. Пишите мне в личку ВКонтакте, территориальный и Восток Москвы. Расписание подгоняем индивидуально под ваши финансовые возможности и загруженность рабочего графика. Но! Само собой, индивидуальные тренировки с инструктором не могут заместить собой групповые занятия, особенно в контактных единоборствах. И обьешь людей, важно понимать, что люди бывают разные, кто-то быстрее напористее, хитрее, опытнее и так далее. Визуализации этого мы посвятили большую часть тренировки, когда ты вроде как с одним человеком в паре уже нашел взаимопонимание, уверенно блокируешь его выпады, сам уже не пропускаешь и тут бац, смена партнера и снова сумбур в технике, заново приходится находить контакт с напарником. Так и должно быть. Умение быстро подстроиться под соперника – это важнее навыка как-то правильно по какой-то школе бить и технично по какой-то методичке перемещаться. Универсальный боец получается только в группе. ну что и показала наша тренировка, в завершении которой мы снова скрестили клинки и уже в защите попиздили слазь, применяя свежеполученные знания на практике. На этом у меня на сегодня все. Напоследок огромный привет Михаилу Ярославу. Спасибо, парни, за теплый прием. Если занесет еще в Казань, маяк, ну пересечемся. Благодарю всех за внимание, занимайтесь ножевым боем, а с кем, как, когда это можно сделать, смотрите в описании. До новых встреч!